Ну здрасте, сегодня у нас на обзоре вот такая военная радиостанция R861 модификации 2. So can... no, no. Acres, Несмотря на то, что радиостанция военная, широко она применялась в гражданской авиации. В вертолетах там Ми-8, на самолетах, на том же легендарном Ту-154М. В общем, хвалили ее летчики. Ну, не знаю, чем она так хороша. Радиостанция маломощная, 3 ватта всего на выходе. Ламповый передатчик. В оконечном каскаде ГУ-17 стоит. Имеется у него вот такой вот пультик дистанционного управления. Ну, видать, сама коробка где-то там в нише пряталась. И вот этот пультик выводился там в удобное место в кабине пилота. Но по понятным причинам мы не будем выходить. На передачу с данной радиостанции она полностью рабочая вот подключим ее просто посмотрим вот он такой вот пультик достаточно такой нелегкий тут вся документация пультик подключается вот в такой вот разъем видим здесь выход на антенну bnc разъем стандарты вот значит крышка это снимается верхняя давайте я снимем вот ну все лампы здесь стержневого типа миниатюрные вот практически во всех блоках вот единственное вот здесь видно большую лампу пальчикового а остальные все миниатюрные такой вот механизм чистая механика брутальный советский военный вид Но тут к сожалению больше ничего и не видно вот сама схема кому интересно оп. Тут все по блокам. Вот они эти лампы. 1L2024B. 1G23B. Это все вот маленькие. Здесь у нас блок питания. Транзисторный преобразователь. Напряжение питания. 30 вольт, если точнее 27. Вот такие напряжения с повышающего преобразователя. 50 вольт 63 накал, плюс 24, плюс 27, плюс 65, плюс 130 и плюс 250 ну, для питания фамодов ламп. Вот такой вот модулятор. Здесь у нас распиновка выходов. Так, ну тут детектор, фильтр сосредоточенности селекции. Механизм набора. Механизм набора это вообще сильно тут. Блок номер один. Смеситель. Блок номер три в УПЧ. Кварцевые генераторы. Блок номер шесть. Вот сам усилитель мощности. Блок номер два на ГУ-17. Усилитель низкой частоты. Вот. Гибридный полутранзисторный полуламповый. модулятор транзисторный короче вот такая гибридная радиостанция полуламповая полутранзисторная так ну что еще тут шло в комплекте монтажная плата генератора грубой сетки монтажная плата генератора точной сетки так потом монтажная схема блока номер два это как раз у нас усилитель по моему Понятно. Так, ну а здесь идет тоже распиновка выводов. Схема внешних соединений радиостанции с п Под красный, брутальный подсвет. Схема соединения с пультиком, короче. Так, дальше. Приложение номер пять. Схема соединений с приема передатчика. Понятно? кто не понял я не виноват тут кто-то из предыдущих хозяев рисовал разъем пультика и каналы радиационные. первом старт-резерв старт старт-3 старт круг подход это все есть в интернете и как бы все современные радиостанции вот как вот эта китайская этаж 98 здесь у нее есть полностью этот далее диапазон амплитудный модуляции ну, понятно дело только на прием поэтому ну, по большому счету нет радиостанция совсем как она не нужна Единственное, что мне нужно здесь это деталь. Вот. И еще вот тоже тут распиновка, кому интересно. Стояла, она уже прыгает, покрылась. Так, ну теперь вот прилагающаяся мукулатура к ней. Самое интересное, давайте ее подключим и посмотрим на работу механизма. Перзвина стою, рассказываю, аппетит, что забыл прицепить. Не знаю, слышно там было, нет. Ну вот, включил я лабораторный блок питания. Выставил 27 вольт. Этого хватит для теста нам. Так, ну что. Давайте попробуем подключить. Бах! А не, нормально. Понеслась. Видите, как ужасно пищит, блин, этот преобразователь. Не знаю, у меня бы на месте пилота уже мозг бы вынесло. Ну там, может, в старых самолетах, вертолетах на фоне общего шума это как-то, наверное, незаметно. Ну, блин, свистит, он прямо вообще по жесткой. На всю квартиру. Так, ну вот, пультик. Пультик, пультик. Вкыл. Вот смотрите какая красота пультик конечно модный 121 и 3 частота давайте попробуем перестроиться по диапазону вот так поставлю посмотрим сейчас как это будет все выглядеть переключилась частота вот этот да, да. Так, давайте, давайте включим лампочку это не видно вот так переключимся дальше по каналу все что ли ну вот как то так Блин, он переключается очень туго все прямо чтобы Ничего нигде не сбилось. Ну вот, как-то так. Моторщик тут вот такой стоит, который весь механизм этот приводит в действие. В общем, эти механизмы перестраивают контура. Вот. При помощи всей этой механики. Не, ну преобразователь, конечно, очень страшный, блин пищит явно не для домашнего использования ну собственно думаю на этом все наверное давайте его выключим просто конечно сильно очень сильно ну вот такой вот обзорчик получился на вот этого укв монстра кому интересно продолжение увидимся с вами в рубрике тотальный краш и тогда вы узнаете что находится внутри этих всех блоков Радиостанции. Разберем ее полностью. Полностью ломай. Поэтому жми колокольчик, подписывайся. Пока.